Всем привет, меня зовут Татьяна Андреянова, это культурное пространство, и в этом культурном пространстве о том, что было в октябре, потому что событий было очень много, и рассказать о них, ну прям не терпится, но ну, вдруг вы еще об этом не знаете, а я вам возьму и расскажу. Мы прямо сейчас с вами отправимся в осень. Десяц осенью как-то так естественно органично дошел до своего завершения. Мы обычно здесь говорим о событиях мирового масштаба. Но сегодня в этом видеоролике я хочу рассказать полностью о событиях, которые происходили в октябре. Еще и наши родные российские события, о которых пойдет речь впереди. Поэтому устраивайтесь поудобнее, налейте себе чашечку чая или кофе, или что там вы предпочитаете в это время суток, когда вы смотрите мой видеоролик. И поехали! в нашей культуре что заранее с днем рождения не поздравляют у меня такая появилась идея для э, скорпионов и для там следующие стрельцы уже готовлю сюрпризы так что не пропустите поздравляем с днем рождения уже постфактум Но, пожалуй с этого мы и начнем я поздравляю тех кто родился в октябре У зеленый цветочек. Вот, вот он. Я желаю вам всегда удерживаться на балансе. Баланс терпения, баланс энергии. Чтобы вы никогда не впадали в крайности, придерживались золотой середины. Во всем. С днем рождения, добра вам, счастья, радости. Ну и, конечно, вот таких ярких солнечных дней, как осенью, в тот период, в который вы родились. И шуршащего счастья. Я обожаю шуршать осенними листьями. Так что пошуршим. С днем рождения. В октябре больше всего профессиональных праздников. Ну действительно, лето закончилось. Дети приступили к учебе. Взрослое население страны приступило к работе или к предпринимательству, к своему бизнесу и так далее. И октябрь это самое время поздравлять всех с профессиональными праздниками, тем более, что этот месяц лидер по количеству профессиональных праздников и в России и в мире. Профессиональные праздники – это тоже события, И из этих профессиональных праздников я хочу выделить три, которые у меня вызвали особый интерес. Я узнала, что 31 октября – это профессиональный день, который отмечают работники тюрем, работники следственных изоляторов. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. В моей картине мира ничего даже близко нет. к выше моих сил, чтобы представить вообще эту работу. Опасная работа, опасно, как ни крути. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Работники следственных изоляторов и тюрем. И я убеждена, что среди вас есть те люди, которые любят свою работу. Какие-то свои, наверное, положительные стороны, которых мое обывательское сознание просто не знает. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, пусть это задним числом. Я считаю, что с праздником поздравить никогда не поздно и не бывает лишним. Какой русский не любит быстрой езды? Но дороги в России оставляют желать лучшего. И опять же нужно понимать, что состояние дорог не всегда зависит от работников, которые обслуживают эти дороги. Вот 17 октября день профессиональный свой отмечают. Работники дорог в России, я так думаю, что им работать непросто. Поэтому, дорогие мои, терпение вам, терпение. И самое главное. Вот любви к своей профессии, что бы там ни было, все равно дороги в России нужны, профессия ваша нужная. Поэтому добивайте всегда своих целей. Я думаю, что вот в этой отрасли очень много людей, которые действительно могут что-то сделать для того, чтобы состояние наших дорог улучшилось в России. Давайте все вот зажмем кулачки да, и поддержим работников этой непростой отрасли. Ну и, конечно, пожелаем все россияне друг другу, чтобы дороги в нашей стране стали гораздо лучше, ровными, гладкими и, самое главное, безопасными. С профессиональным праздником вас, работники дорожного хозяйства. Конечно, те, кто к этим войскам имеет прямое отношение, они, безусловно, знают эти люди. А я, вот, например, у гуманитарий. Я абсолютно даже предположить не могла, что есть такие космические войска. Удивительный день! День космических войск в России отмечается. Это что-то из области фантастики или мультфильмов. Это просто что-то невероятное. Но вообще все, что связано с космосом, оно как-то похоже на невероятное, хотя и очевидное. С профессиональным праздником вас, дорогие служащие космических войск, все, кто к этому имеет отношение. Поздравляю! Пусть он уже позади, но тем не менее октябрь еще только-только завершился. Но вообще еще не поздно поздравить. И вообще поздравить никогда не поздно. Как говорил Маяковский, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно если перестроить в моем как бы, ключе да то можно сказать если профессия существует значит она в этом мире нужна Любая профессия. Я поздравляю всех представителей профессий, которые отмечают свой профессиональный праздник в октябре. Я поздравляю вас с вашими профессиональными праздниками. Желаю вам добра, любви, счастья, процветания, карьерного роста кому это нужно, признания кому это нужно. Ну а самое главное, конечно же, того результата, ради которого вы каждый день, ну или там по графику, по какому-то, да, ходите на свою работу и очень хочется верить, что это любимое. Поздравляю всех! Видели, убедились? Сколько профессиональных праздников, сколько событий не только в мире, но и в России мы отмечаем. Всего доброго вам хочу пожелать, но при всем при этом я еще не прощаюсь. Всего доброго – это магическая фраза и еще одна магическая фраза. Будьте здоровы. Пока здоровы вы, здоровы профессии, в которых вы трудитесь, и, соответственно, здорова наша страна и наш мир. Чем больше счастья в человеке, тем счастливее мир вокруг. Поэтому счастье вам, все мои дорогие соотечественники. Ну и дальше. А дальше традиционные октябрьские события разных стран, но об этом во второй части. Как же не вспомнить 31 октября? Ну конечно же, может быть, кто-то скажет, вот тоже мне культурное пространство называется, какая не даже не знает, что Хэллоуин – это самый главный праздник вообще октября. Новое событие появилось в России. Об этом подробнее в следующем выпуске. Не пропустите. Тех, кто с нами рядом, потому они называются близкими людьми. Во второй части этого путешествия вы узнаете, где, когда и при каких обстоятельствах в мире появился смайлик. Если вы каждый день возьмете себе за правило хоть одному человеку вот подарить улыбку, и чтобы этот человек в ответ улыбнулся, я думаю, мир от этого только выиграет. Ну и...